На Намасте, дорогие мои, здесь читаю карта Тарас, любовь для тебя, тема сегодняшнего общего расклада, что скрывает от тебя загаданный человек. Перед вами будет 4 варианта, выбирайте один из них. Первое, второе, третье и четвертое. Здравствуйте, кто у нас загадал первый вариант? Ну давайте, достаточно непростой раскладец, кем вы являетесь, первый вопрос будет, кем вы являетесь, второй вопрос вот, у нас что скрывает. Первое. Кем вы являетесь? Здесь шестерочка пентаклей, туз, чаш, десятка мечей, семерка жезлов и маг. Здесь неравные отношения вообще от слова совсем. Возможно, кто-то здесь кого-то любит, а другой наоборот не любит, либо пользуется. Кто-то здесь, в принципе, возможно, кто-то пользуется друг другом во благо только своим каким-то определенным желанием и потребностям. Здесь есть много эмоций, возможно, только с одной с одной из сторон не исключаю что с двух сторон но все же здесь слишком люди амбициозные интересные не особо любят я так понимаю слушать друг друга либо вообще не слышат либо это им не надо поэтому здесь э, кем является Неравный человек, неравные отношения, кто-то любит очень сильно, кто-то не любит, кто-то любит быть повыше, возможно здесь люди, которые за счет друг друга как-то выходит из каких-то передряг, за счет друг друга выходит из каких-то ситуаций, но здесь не может, я бы сказала, здесь идти какой-то помощи, поддержки, нет и любви тут нет. Да, и здесь может проигрываться такое, мне сильно очень нужен человек, а я не уверена, нужна ли я ему. Поэтому здесь каждый на своей волне, каждый знает то, что он хочет, и каждый делает так, как ему надо. И вот кем является для, ваш, э, для вас этот человек, это неравные здесь отношения от слова совсем. Если очень быть много может быть огнять, ощущений, чувств, значит, люблю, не могу, да, все. А возможно, даже у бывшие я не исключаю здесь, не исключаю бывших вообще. Либо с теми людьми, у которых даже не было взаимоотношений, те люди, с кем вы общаетесь, соответственно, либо общались ранее. Но здесь больше все-таки помогу. Общение проигрывает сообщение. Но если и отношения как таковые просто такие, такого вида, что нам с ним весело, нам с ним классно, но мы не идем к определенно общим каким-то целям. Мы не живем одной жизнью. То есть здесь, если вы загадали мужа, прям если мужа, то такое ощущение, как гостевого брака только. Любви здесь я с двух сторон не вижу, и ну, вот, какую-то, какую-то стабильность тоже здесь наоборот нестабильность здесь наоборот каждый на своей волне это может быть легкие отношения это может быть переписка это может быть общение очень даже все на это говорит поэтому давайте дальше что скрывает этот человек скрывать достаточно здесь много может людей по-разному Ну, первое я бы хотела сказать немножко глубже чем вы просто думаете если вы здесь каких-то отношениях кто-то кто-то здесь кому-то брак очень приносил какую-то боль возможно брак человек скрывает я не исключаю но здесь я бы сказала какая-то определенная вера и убежденность что ничего не выйдет что ничего не получится либо человек не верит в какую-то святость определенного отношений либо также не верит в определенные результаты возможно человек скрывает именно то, что он очень сильно не уверен в чем-либо, в себе, в успехе в ваших отношениях. Также здесь может быть, да, здесь может быть и брак, здесь может быть определенные какие-то отношения, что он может что-то скрывать от вас. Но здесь очень какая-то вот убежденность в чем-то, в чем-то не очень приятном для него самого. Поэтому здесь скрывает, я бы сказала, больше в таком контексте. У кого-то брак просто да. У кого-то здесь какие-то чувства, какая-то связь может проигрываться. Но здесь убежденность и невера в том, что в какие-то вещи. То есть он во что-то не верит. Если вы с каким-то человеком живете здесь как-то в каких-то очень сильных интересных отношениях, то человек скрывает какое-то свое мнение об этом. Возможно, просто вам не особо много чего говорит и договаривает в каком-либо вопросе. Я не исключаю как... здесь, но здесь есть определенная убежденность в чем-то. Это очень сильно неприятно человеку раз. Это м -м, делает даже немного больно. Возможно, человек вам высказать не может какие-то определенные вещи, которые бы хотел. Либо потому, что вы не услышите, либо потому, что вы про не так поймете. Я могла бы сказать, почему. Смотрите, здесь у нас сила. Здесь у нас маг в предыдущем вопросе, Здесь у нас шестерка пятак, листу, зум чаш. Здесь убежденность, что... И вы видите какой-то не особо шестерка пентаклей, сто зомы с десятка мечей у нас не, не равный взаимообмен. наоборот, кто-то здесь больше, кто-то здесь меньше. Соответственно и посели. Поэтому я могу предположить, что дорогие дамы, вы можете немножко неправильно понять вашего молодого человека, если он скажет то, что он от вас скрывает. У него есть какая-то глубокая вера, убежденность. Это не очень сильно приятно человеку, но человек это высказать не может. В чем бы это ни было, это в ваших отношениях, вас кто-то давит, кто-то не любит здесь. Либо наоборот, что-то делает, возможно, не так по мнению этого человека. Но это не значит, что кто-то здесь прав и не прав. Просто человек не может кое-что высказать вам. В ваших отношениях какой-то определенный результат, и что его что-то особо не устраивает. Может потому, что боится вас. Может потому, что боится, что вы неправильно поймете. Может быть потому, что у него есть своя правда на этот счет. Я бы сказала больше в каком-то таком моменте. То есть я не говорю, что кто-то здесь, да, что он здесь правый, либо она здесь права, и вы кто-то прав. Но просто здесь несостыковка энергии, это видно по картам. Когда такая несостыковка, много трений происходит между людьми, много недопонимания от слова совсем. Это вот начал какой-то диалог, и... Ну, пошел диалог вообще непонятно куда. Хотя первопричина является не в самом диалоге, а в том, а в каких-то определенных чувствах. Поэтому давайте, может быть, определенный совет здесь людям, если вот кто-то хочет, может, разрулить, кто-то, может, хочет для себя подсказки. Потому что здесь может скрывать определенное свое, и то, что он об этом думает. То, что он думает, что вам это платье не идет. Но если он вам это скажет, вы руку откусите. Допустим. Может быть, он во что-то не верит. У него вера пропала, либо ощущения пропали к чему-либо. Либо то, что вы определенно такая женственная женщина, что он боится вас там потерять. Да, и он скрывает свою, то, что «а я такой, а немощь, все дела, то, что он невероятно не уверен в себе и в ваших даже отношениях то есть здесь какую-то определенную убежденность человек очень скрывает вот давайте советик может быть советик тем людям кто смотрит давайте. советик. если на одарить человек. пожалуйста сконцентрируйтесь на ваших внутренних внешних каких бы то ни было ресурсов и тем что вы можете дать человеку в ваших отношениях с ним ну что вы можете дать свое мнение это конечно здорово а чем еще вы можете одарить человека здесь у нас королева пентакли девятка жезлов восьмерка девятка мечей и паш мечей я не говорю вам молчать в тряпку ни в коем разе молчать не стоит возможно стоит просто чем-то поделиться может быть у вас только накопилось страхов по поводу ваших отношений высказать некому. может быть у вас как-то что-то такое тревожит и это отнимает очень много сил Расскажите этому человеку, как вам, возможно, не очень сильно комфортно, как вы не уверены в чем-то. Здесь именно поделитесь: если, если и определите то, чем вы можете поделиться с этим человеком, если вы можете только критиковать, либо только общаться в таком тоне, это вы бы хотели, чтобы с вами так общались? Вы бы хотели, чтобы также вы получали от партнера, потому что что у нас внутри, то мы транслируем снаружи. Пожалуйста, помните об этом. Не бывает такого, что внутри плохо, но я ржу, смеюсь, и все великолепно, и тому подобное нет. Даже у самых великолепных комиков иногда после определенной шутки вдруг опускается вот эти очень сильно интересный, называется, ротик которые говорят о грусти о каких-то определенных печали. На актеров посмотреть. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, какой-то такой момент. Если кто кому надо, кому надо совет, кому не надо, то, ну, не надо, значит, поэтому я не против. Поэтому спасибо вам, что вы досмотрели до конца. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас загадал второй вариант? Ну, давайте посмотрим, значит, кем является для вас этот человек и что у нас скрывает? Соответственно, этот человек является, это может быть друг, это может быть любовник, это может быть человек, которого вы считаете своим любовником навсегда, <сёк> это может быть человек, от которого просто у вас дух закватывает и от которого вообще, то есть с кем отношения очень даже сильно гармонично ладятся. Это тот человек, который делает ваш день, это тот человек, который делает ваш мир, но в позитивном ключе. Возможно, какие-то нервы не исключают, да. Но все же, это тот, тот, тот человек, кому душа очень сильно лежит, кто очень сильно, прям кого очень сильно хочется, именно здесь, не, на чувственном уровне, то есть здесь мне нравится, я, я его люблю, он классный, он замечательный, то есть от кого вы также ловите вдохновение, то есть это близкий для вас человек, да однозначно близкий для вас спутник а, на вашем пути не не какой-то прохожий это соответственно ну, тот который прям делает делает все шикарно от кого слюнки у вас текут все дела а поэтому дорогие мои вот какой-то такой человек, то есть это может, быть, это может быть тот, с кем вы очень сильно давно, это может быть тот, с кем вы даже и недавно, но при этом прям в тюп, вот прям по уши, вы, знаешь, это когда по ухе самые влюбились, это прям и все. <смех> Поэтому вот здесь ну, но здесь, я благополуч... здесь благополучие Либо этот человек сам делает благополучие для вас Что вы прям в таком офигении от всего <смех> и вся, Либо все-таки вы строите вместе Я не исключаю такой-такой вариант То есть здесь могут строиться отношения благополучно Вверх, да? Но также я не исключаю, что здесь как человек для вас именно такого рода. То есть он для вас очень много значит. Непростой. Не первый попавшийся, не первый поперечный. Соответственно, давайте дальше. То есть прям вообще прям вкусно-вкусно. Давайте дальше. Что скрывает человек? Императора, туз Пентакли, дурак, шестерка мечей, четверка мечей. Дорогие мои, ну здесь поступок. Здесь определенный вид поступка. Я не увидела в этих картах, честно, ну что он там муж для кого-то. А, возможно, но я бы сказала, здесь больше поступок. Спросили, в какой сфере, и там также не было намека на, на какую-то семью вот также не было там был намек на то что это связано с его страхами это связано с другими мужчинами либо с ним самим но ну, с его тогда решением с его определенными амбициями и с его мечтами то есть он какой-то здесь совершил определенный вид поступка возможно также осознаваемая какая-то безграмотность да возможно какой-то поступок который совершенно не в его роде, но какую-то определенную глупость, то что, но я так поняла, что этот поступок дал определенные человеку возможности. Здесь это это видно. Новые такие карты: и дурак и шестерка и туз. То есть не то, что что-то новое, нет, вот здесь определенный вид поступка, который определил его путь либо определил самого человека. Здесь вот именно это скрывает. То есть э, я не уверена, что здесь какое-то положительный либо негативное отношение у человека к этому поступку самого загадного. Но я уверена, что здесь осозна... осознавание пришло к человеку после этого совершенного действия, но, которого... но которое сделало его самого. То есть этот поступок сделал его мудрее, умнее, стабильнее, надежнее, властнее над своей жизнью, над жизнью других. То есть, вот здесь я определенно вижу определенный, ну, рост в человеке. Поэтому а также здесь может скрывать, что человек, если новый знакомый, что он не совсем тот, кем он является. Возможно, он ну, не ходит на цыпочки, но пытается быть немного другим, чем он есть на самом деле. Я не исключаю и такой момент. Поэтому, дорогие мои, правда, здесь жен бывших, а не нынешних, тому подобное. Отношения как таковые, дорогие мои, вот если нынешние, если вы не знаете, в каком человек отношения, я не исключаю, что здесь какие-либо отношения. Я не исключаю этого момента. Но здесь, здесь на такое не сказанное, здесь не особо... Человек на что-то не согласился. <смех> Человек, возможно, куда-то особо не пошел, либо наоборот пошел, но при этом понял, почему он пошел и зачем он это сделал. Вот. Поэтому, дорогие мои, я бы сказала больше так. Да определенный вид поступка, который сделал его мужественнее, сильнее, мудрее и хитрее в своем роде. Но это что-то осязаемое, связано с его мечтами, желаниями, с другими людьми. Возможно, и с мужчиной, с каким-либо. Я подсмотрела там немного до этого. Но это определенное для него было что-то новое. Это что-то в новинку. То, что, о, с чем он столкнулся, это было что-то новое. Я не думаю, что что-то здесь ожидалось. Человек не... Ну, то есть это, этот поступок, совершённое действие, это не было специальным. И не было... И... Но было в новинку для него. Какой-то определенный вид. М -м -м, не знаю, предложение. Может, кто-то что-то ему предложил, а кто-то что-то отказался, да? То есть это для него было очень даже в новинку. Возможно, перевернуло его некоторое осознание, осознания в жизни. Но это его... вот этот поступок сделал тем, каким он является сейчас с вами. Это однозначно. Это такой определенный вклад. Здесь просто, да, бывает определенный поступок. Ну, забил, ну и хрен и с ним. А здесь нет. Здесь человек сделал этот поступок. И он, и он именно такой сейчас, благодаря этому поступку. Поэтому вот так. Поэтому спасибо тому, что вы были сегодня со мной. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас загадал третий вариант? Ну давайте посмотрим. Кем является для вас этот человек и что скрывает? Дорогие мои, этот человек является вам тот человек, за которого вы переживаете, нервничаете, и за которых вы как-то, возможно, немножечко пострадали. Возможно, это это у кого-то может быть даже присутствовать. Кто-то здесь дети загадал, и я даже не исключаю такого момента. Но это ваше какое-то личное светило, ваш Ваш человек, который для вас в жизни по-своему важен, но лично для вас. Вы за него переживаете страхи, сомнения, всякая такая нервотрепочка, так скажем, здесь присутствует. Поэтому вы за него очень сильно переживаете, вы за него нервничаете и тому подобное. Так что скрывает данный человек? Я не исключаю, что здесь других дам, других детей, других женщин, но не в этом суть. Не в этом суть. Человек, возможно, скрывает свои предпочтения, свои амбиции, свои желания, свои хобби, свое... то, к чему он расположен. То есть вот здесь, как ни странно, либо странно, но человек, возможно, скрывает самого себя от вас. Потому что кто-то здесь, могу предположить, разные миры у вас и у этого загадного человека разные вкусовые предпочтения тоже не исключаю в каких-то интересных вещах поэтому здесь человек может скрывать то чем он занимается то где он работает то на кого он работает людей вокруг себя женщин детей здесь также может скрывать но здесь самое главное скрывает то что вам немножко неведомо, то есть тут человек шире, шире смотрит на жизнь по-другому, не так как вы. У кого-то здесь то, что он какой-то ориентация, это можно, кстати, здесь приплюсовывать, потому что здесь я бы сказала по Королеве Жезлов, кто-то реально скрывает в себя свои какие-то определенные желания в жизни. То есть здесь что-то скрыто, то что для вас вы не особо в этом либо разбираетесь, вы либо особо этого не понимаете, либо вы это не принимаете в человеке. И человек это скрывает. Возможно, он где-то занимается, где-то работает, что вы вообще не в курсе. Он, возможно, там не знаю, подрабатывает либо определенным способом, потому что ему нравится, да? Это вот быть, вот может быть, он комиком является. Либо тем человеком, который занимается определенными какими-то действиями, которые вашему миру, ну, не подвластны немного. Не потому, что вы узко мыслите, а потому, что вы не особо принимаете какие-то определенные черты в этом человеке. Здесь немного глубже, так скажем, расклад, нежели просто любовница и все. Спасибо за супер-стикеры и за то, что спасибо большое за супер-стикеры. Короче. Поэтому, дорогие люди, я бы здесь сказала, человек скрывает то, что немножко неведомо вам, либо то, что вы не принимаете либо в этом человеке, либо его какой-то определенный мир. Поэтому здесь люди, кто загадал, и того, кто кого загадали, немного на разных орбитах, с разным мировоззрением, я так понимаю, с разными взглядами на жизнь, но загадывают друг друга. Поэтому вот я бы сказала как-то. Так, вообще, да. Поэтому спасибо вам, то, что вы досмотрели до конца. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто нас загадал четвертый вариант. Давайте посмотрим, кем является для вас этот человек и что этот человек скрывает. Значит, здесь, кем является тройка жезлов, восьмерка мечей, мир, башня шестерка... Чаш. Этот человек когда-то был в вашей жизни. Это раз. То есть либо также у вас есть определенное понимание, кто это. Я не вижу здесь особо чувств, кроме как по шестерке чаш. Возможно, какую-то симпатию вы, у вас этот человек вызывает. Но ваши миры либо уже сошлись, и они уже все. Ну, то есть, возможно, это брак, и все, он идет, идет, и все нормально. Но здесь понимание, здесь, понимаете, здесь от, от других отношений отличаются, и кем этот человек приходится, только тем, что здесь есть четкое понимание того, кто он для меня есть. Либо это мое прошлое, либо это мой мир когда-то был давно, либо это сейчас происходит в моем мире, но тогда очень сильно неспокойно, и я понимаю, что между нами какая-то определенная пропасть. Я знаю, что между нами определенный такой вид отношений. Я понимаю, что для меня он когда таким -то, то был. Я знаю, что он для меня целый мир, и что нас многое связывает. То есть здесь я понимаю, я знаю, что между нами будет, и что между нами, в принципе, когда когда-то было. То есть, вот здесь э, я не хочу приплюсовывать чувства, то есть и в этого человека влюблены, там все дела. Нет, этот человек в вашей вселенной был. Кем он приходится для вас, возможно, тем человеком, кто был вам когда-то родным. Но либо этот человек идет вместе с вами по жизни, и у вас вот мирно ну, все спокойно, да, но при этом не без грома молний. И вы связаны чем-то. Либо этот человек ваше прошлое. Поэтому вот здесь, здесь полная адекватная оценка всему, то, что приходится, то, что кто он мне, либо кто она мне. Полная адекватная оценка. Нету здесь ни понимания, ни взаимоотношения какого-то определенного там. Но здесь просто что-то, вот, знаешь, это когда поставлено на точки ноды. Либо мы вместе, либо мы в с этим человеком. Либо мы идем и дружим и до конца, либо мы расстались, и мы это понимаем. То есть либо через огонь и воду медные трубы здесь прошли, либо через огонь и мод, медные трубы не прошли, но остались на каком-то этапе жизни, чтобы мы понимаем, что я на этой стороне лодки, он на другой. Либо гребете вместе, либо просто в парадных лодках. Вот, вот это вот есть здесь определенность, кем он является. Либо он ваши навеки, либо этот человек не с вами и не навеки. Будь то брат, взять любовь, все дела. Так что же скрывает данный человек? Определенно, да, у вас есть понимание, так что скрывает, дорогие мои. Я не исключаю, что свои притязания, своих женщин, своих мужей, своих любовь, свои чувства к определенным людям, то есть здесь скрывает кого-то, либо скрывает какие-то свои чувства по отношению к кому-то. Раз. Возможно, здесь также была определенный вид связи, определенной любви. Два. Возможно, что-то не договаривает именно из какие-то свои фантазии, свои желания. Три. То есть скрывает определенно свое, то, что он с вами, там, если он с вами в отношениях, то определенно то, что вы немного не понимаете, либо немного принимаете близко к сердцу. То есть человек специально не говорит вам определенные вещи, дабы не ранить вас. Это раз. Как вариант, Второй момент – это, возможно, какую-то связь свою с определенными людьми в своей жизни, но больше эмоциональную и долгое время. Но либо это связь есть, либо этой связь уже давно нет, я не исключаю. То есть определенный вид отношений в своей жизни, когда-то давно и когда-то это со мной было и тому подобное. То есть это такой вариант, такой возможно. но это возможно и сейчас происходит. У всех по-разному, и здесь по рыцарю и по тройке немного тяжеловато сказать что то происходит. Поэтому здесь у нас общий расклад. Давайте не будем, если вы не знаете, что вашего мужчина или женщина есть любовница, давайте не придумывать всякую дичь, что тому подобное. Возможно, кто-то кому-то испытывал как будто раньше когда-то в детстве страсть определенную, а вы жена-то уже много-много лет. Не к месту будет подозревать тогда человека в любовных отношениях. Поэтому, пожалуйста, будьте предельно аккуратны, если вы слушаете этот вариант о себе и своем человеке. Возможно, здесь какие-то отношения, да. Возможно, какие-то мечты по поводу чего-то. Возможно, также какие-то ваши мечты. Я не исключаю здесь взаимное какое-то <смех> скрывание каких-то определенных результатов. Но здесь люди, эмоции, желания, ваши хотелочки. Поэтому, дорогие мои, я правда я не исключаю, что кто-то здесь от кого-то вдвоем что-то скрывают. Поэтому будьте аккуратны, пожалуйста. У кого-то здесь отношения. Если вы давно, да, допустим, разошлись, у кого-то здесь отношения, и вы о них не в курсе. Здесь как вариант такой. Возможно, что-то что кто-то по ком-то сох очень давно и долго. Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны, еще раз говорю, с этим вариантом. Не придумывайте себе лишнего, если это нет. Вы не видите, вам это неизвестно. Придумала все, любовницу у него все пошла детектива нанимать. Пожалуйста, доверяйте своим партнерам. Если вы с ними, значит, вы их любите. И я бы я бы, я бы здесь даже без, без карт. Доверяйте, пожалуйста, тем людям, с кем вы сейчас в отношениях. Поэтому спасибо вам, то, что вы досмотрели до конца. Спасибо нашим любимым людям. Супер стикерам. Супер и, и супер интересным людям, людям, которые предлагают такие интересные темы на наших стримах. И большое спасибо, конечно же, вам и нашим любимым спонсорам, которые спонсируют канал. Поэтому спасибо вам. Я желаю вам все самое наилучшего, Ваш читающий. Это раз любой для тебя. Пока-пока.